Всем привет! Всем привет! Я в званном. Только что доехали. Я пошел посмотреть, что меня тут ждет. Меня ждет клубника. Вот созреет. Будем есть. Еще одна грядка его там еще. Видите, видите, видите, видите. О. лежит, меня ждет, когда я ее съем. А. Вкусно. Вкуснее, чем с рынка или с магазина. Вон церковь стоит. Тут у них картошка посажена немножко, пучок коробчик на клубника вон вишня не знаю успеет ли она созреть за неделю пока мы здесь это дерево было маленьким уже какое большое выросло когда я первый раз приезжал я его до верхушки доставал да, растет вот а тут абрикосы которых тоже не дождаться, наверное, будет да. Тут Вова ходит. Да. Да тут, тут я буду валяться иногда, наверное Груши мне не интересует Там можно сидеть, качаться да. стихи сочиняю И, пожалуй, я сегодня схожу Наверное, душ приму а, во, еще земляника. Далее, земляника. И никто ее не ест. Дикари. Пьешь, есть и надо. А они ее выращивают как, как цветы. М -м, там ее сухо. Смородина. Тоже, завязалась уже Это у нас сегодня Суббота Мы в пятницу Утром выехали В субботу в час К часу Сюда добрались Вон Наталья С ней мы и ехали А вон Джулия Она наверное больше всех нас рада Да, Джулия? Так вот Здесь у нас теперь все забетонировано машин столько что ставить уже некуда такой вот у него навес не, не доделал должен был сделать дальше дальше еще для второй машины ну, сказал потом к следующему разу так что все в порядке всем привет снова я только что принял душ вот только что, вот только что, вот только что, вот смотрите, замечательная лейка, там наверху бочка, все хорошо, вот на улице, сами понимаете, жара, но после суши можно и, как я говорил, конечно, можно было бы и на этой, кроватки. Я попробую, попробую. Ух ты. Вы не поверите? я лежу. Лежу. Качайся. еще надо? Что еще надо? Все хорошо. Какой-то курик мешает, ну это уже мелочи, да, это уже столько планов, столько перспектив, мы уже идем на какое-то мероприятие, у нас у племянница день рождения, надеюсь поснимать это все и вам показать, вот, так, что, отдыхаем, Вообще, смотрите, гамак, он популярен. Сюда даже инвалиды на одной ноге прискакивают, лишь бы на нем полежать. Что, тебе мешает этот ковер? Гамак творит чудеса. Нога должна зажить в среде. Если, конечно, этот человек будет себя вести, Хорошо. Вот, сидим, качаемся на Ступость. качельке. Да. Я вот после душа. Наталья, что-то не хочет пока. Так вот, качаемся, На заднем плане там где-то у нас церковь. А тут у нас еще племянник. Племянник. Помогите племяннику. Помоги, дед! Прыгай давай, тренируйся. Прыгай, ногу. прыгай на ноге. А где у тебя эта каталка-то эта? Скейт-то. Такая вот качелька. Я вам уже показывал. Да. А вот тетя заботится о племяннике. У племянника нога болит. Ходить не может. Может только ездить. Может только ездить на скейте. Давайте посмотрим, как он это будет делать. Транспортное средство. Так. Так. Вот так вот, видали? Смотри, да, смотри, сам может. Смотри. И так он катился вон на Настя <свят> <свят> а, начинается, вот, начинается утро. Вчера не доели. Сегодня будем все складывать вот в такие трубочки и замораживать. Задание такое дали. Ты куда это хочешь? Может их надо сушить? Компоты из свалят. День сегодня с утра солнечный.